негатив какой-либо представьте этот негатив в себе и вытолкните его своими руками как бы мысленно из своей спины так чтобы это вышло при этом обязательно матекнитесь или произнесите что-то матом также в случае, если в голове появляются мысли, которые вам не свойственны, допустим, вы интеллигентный человек, а в голове появляются мысли, которые связаны с матами, ругательством или еще чем-либо, то это говорит о том, что, скорее всего, у вас есть какое-то энергетическое подключение. Об этом рассказывать сейчас я не хочу. Ну и вам необходимо с этим справиться, так как это может существенно нарушить общее течение вашей жизни. Ну и как же это можно все убрать? В тот момент, когда кто-то ругается, нужно этому существу мысленно произнести следующие слова. Мне надоело, что ты ругаешься, пошел вон из меня. И после этого выгнать его с матом, как бы вытолкнув его из себя. Это очень эффективный способ, я говорю.